Детский говорящий планшетик азбука и счет, издательство Азбук Варик. Изучай алфавит. При повторном нажатии ты услышишь слово на эту букву Счет до десяти. цвета Животных. Также можешь послушать шесть любимых песенок. «Поиграть», «Звук фотоаппарата», «Будильник», «Телефон». Чтобы выключить планшетик, нужно нажать на эту кнопочку.